Значит, я запись включила «Законы денег и финансовая грамотность». С вами Тамара Дуженко, и мы с вами проведем сегодня практическое занятие. Давайте посмотрим, что вы знаете, что у нас закрепилось после наших зарядок, связанных с, финансовыми, с финансовой грамотностью и с «Законами денег». Мы с вами обсуждали это. И на самом деле, почему мы обращаемся к этому вопросу, и очень хочется, чтобы вы ответили, как у вас как у вас это уложилось, закрепилось, потому что чего не хватает нашему поколению, так это финансовое образование, так сказал Роберт Киосаки, потому что финансовое образование крайне необходимо для нашей финансовой безопасности. Я попрошу, разблокируйте, пожалуйста, чат, потому что мы же общаться будем, мы будем спрашивать, у меня тут море вопросов mm -hmm. всех. И мне хотелось бы с вами поговорить, вот на какие темы. Значит, с чего начать изучать финансы, как почувствовать себя финансово грамотным человеком, и, конечно же, для этого мы с вами пройдемся по таким вопросам, что входит в понятие финансовой грамотности, зачем она вообще нужна, эта финансовая грамотность, нужна или не нужна, то так, ну, взяли, получили деньги, потратили, да и все, и следующие получили, и так дальше. А связано ли это каким-то образом с законами денег, и что это такое? И могут ли законы денег работать на нас, так чтобы у нас получалось не только зарабатывать, но еще и накапливать и приумножать. И вот эти вот вопросы мы с вами сегодня будем разбирать все вместе. Пожалуйста, давайте мы ответим на вопрос, что же такое финансовая грамотность как вы это себе видите, как вы это ощущаете, что это такое для вас и зачем нужна человеку финансовая грамотность. Напишите, пожалуйста, чат открыт, ваши вопросы, ваши ответы, как вы это чувствуете для себя, то есть чувствуете ли вы, что вы человек финансово грамотный что вы знаете, как обращаться с финансами, и что под этим подразумевается. Напишите, пожалуйста, как меня слышно-видно, плюсики хотя бы, что чат у нас работает, и вы меня слышите. Слышите, видите, слышите мои ответы вопросы, и хотите на них отвечать. Потому что на самом деле мы просто с вами пройдемся по некоторым уже, возможно, известным вам вещам. И на самом деле, когда мы говорим, что, знаете, это я уже слышал, это я уже видел. Но вопрос, как мы это применяем, как мы это ощущаем на себе, что от этого мы чувствуем. Слышу, вижу вас, ага. Геннадий, Лена, добрый день всем, Юрий, очень рада вас приветствовать. Давайте, пожалуйста, напишите, что для вас финансовая грамотность, что это такое для вас. То есть, возможно, у вас какие-то свои есть понимания этого вопроса. Это очень интересно, и пойдем дальше, будем фиксировать все ваши ответы и собирать их все вместе вместе. И тем самым аудитория, конечно же, всегда сильнее, вот совместный вот этот вот разум наш, да, он всегда сильнее, и он всегда помогает нам дружно прийти к какому-то совместному знаменателю. Уметь распоряжаться деньгами и примножать их, конечно же, да, это очень важно, сочетание знаний. Навыков, убеждений, поведений – это все, что связано именно с финансами. То есть насколько мы грамотно ими владеем, насколько мы понимаем, как этими финансами управлять. А какими финансами мы управляем? То есть, возможно, у вас есть бизнесы, у кого-то свои – кто-то вот вкладывает в нашу компанию века, кто-то приумножает, там, кто-то на бирже торгует, возможно, да, кто-то майнит. Скажите, пожалуйста, то есть как вот вы к этому относитесь? Потому что долгое время… Я, допустим, считала, что финансовая грамотность – это вести финансы своего предприятия. И вот у меня туристический бизнес был, я, значит, четко, совершенно вела финансы своего предприятия, а на свои собственные финансы не обращала внимания. Я подсказочки тут сразу кидаю. Смотрю ваши ответы. Пишите, пожалуйста, что еще для вас финансовая грамотность? И э, давайте тогда будем э, сразу фиксировать, что это такое, фиксировать и для себя прямо записывать. Э, потому что на самом деле первое, с чего мы начинаем, всегда с понимания. А что это такое для меня? Потому что каждый может по-своему смотреть на вещи. Да? И вот э, давайте зафиксируем, что финансовая грамотность – это прежде всего личные финансы. Это очень важно, потому что мы уже, вот обращаю ваше внимание, что мы как-то более ответственно относимся к чужим деньгам или к деньгам бизнеса, а к своим деньгам очень часто относимся халатно. В том плане, что получили, истратили, и даже нигде не зафиксировали. А вот эти вот правила обращения с личными финансами, они важны. И это прямо первая строчка, которая необходима для финансовой грамотности. Конечно же, как вы сказали, это контроль и управление финансовыми потоками, потому что когда я знаю, сколько я получаю, сколько зарабатываю, когда у меня есть правила, как я взаимодействую со своими финансами, тогда я могу их контролировать. И значит вот. Наверное, Елена подразумевала, да, что уметь распоряжаться деньгами – это как раз контролировать и управлять финансовыми потоками. То есть грамотно их распределять, смотреть, где у нас доходы, где у нас расходы. И э, очень важно ни в коем случае не переходить вот эту грань, чтобы у нас все время был баланс и доходы превышали наши расходы. Грамотное распределение денег. То есть это тоже очень важно, потому что захотелось – купили, а потом раз на что-то важное – денег не хватило. Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Знание, как приумножать доход. То есть что сделать такого, чтобы наш доход постоянно рос, чтобы мы не только зарабатывали, но и могли приумножать и увеличивать свой, свои финансы, потому что это путь к финансовой свободе. То есть финансовая грамотность – это путь к финансовой свободе. Вот это самые важные основные моменты. Давайте пойдем дальше. Финансовая грамотность. Кто знает основные правила финансовой грамотности, пожалуйста, черкните хотя бы несколько правил. Мы сейчас с вами будем их тоже записывать. И, соответственно, смотреть, какие же у нас есть правила. Поскольку мы с вами проговорили, что грамотно распоряжаться деньгами, а как, по каким правилам мы будем это делать, грамотно распоряжаться, что для этого необходимо, пожалуйста, напишите. Потому что, опять же, приумножать деньги нужно тоже по правилам очень внимательно, да, не, не просто так взяли и э, куда-то распихали их, да, то есть, ну, а что мы с ними будем делать? Э, жду ваших ответов. И основные правила давайте э, напишем, хотя бы несколько, и уже э, все из них будем фиксировать. 10% инвестировать от месячного дохода. Можно больше, да, можно больше, если получается, ну, хотя бы 10%. А еще какие правила? Значит, инвестировать 10%. Да, хорошо. Значит, вопрос, где их взять, Лена? То есть как сделать так, чтобы они все время у вас были? То есть это вот как раз-таки и умение грамотно распоряжаться, чтобы всегда оставались вот эти 10%. Я думаю, вас правильно поняла, да? И еще какие правила, скажите? Значит, ну, понятное дело, что э, если э, у кого-то есть возможность, там больше, это, это ясно, да, но хотя бы 10% мы оставляем все-таки на инвестирование. Скажите, пожалуйста, кто еще как думает, какие еще есть правила? Значит, э, первое правило, э, которое у нас здесь э, вышло, да, которое вы сказали – это обязательно инвестировать, да, из своих личных средств, чтобы накапливать себе финансовую подушку безопасности, чтобы у нас все-таки все время оставалось, оставались деньги для того, чтобы у нас увеличивалось количество финансов, то есть мы могли их приумножать. Не вижу, еще есть ответы на основные правила. Что-то правил у нас маловато, ребята. Чат молчит. Правил маловато. Всего лишь 10% инвестируем и все, что ли? И это все правила для финансовой грамотности? Ну-ка, давайте еще что-нибудь. На благотворительность, Наталья. Да, на благотворительность 10%, так называемая десятина ее еще называют, да, очень часто. Хорошо, очень-очень хорошо, что вы это затронули. Вы знаете, что хотелось бы мне здесь сказать, такой момент, когда вы занимаетесь благотворительностью, когда куда-то отдаете свои деньги, пожалуйста, обращайте внимание, куда. Очень важно, чтобы человек, который инвестирует, он знал, куда уходят его инвестиционные деньги. То есть вот эта благотворительность, это значит, когда мы подали, допустим, какому-нибудь попрошайке на улице, то это не благотворительность, потому что мы не знаем, куда он потратил эти деньги. Это, эти деньги могут уйти не на благо, а, к сожалению, на спиртное, там, на курево и так далее, на что-то такое, что будет на самом деле... Нам не в пользу в том числе. То есть так, так работают законы Вселенной, потому что получается, что мы подали не на благо. Вот, вот этот момент учитывайте всегда, когда отдаете вот эту самую э, десятину. Э, не инвестировать в заемные средства. Есть такое, есть такое правило, оно, конечно, очень важное, но при этом хочу заметить, что в жизни получаются такие моменты, к сожалению, что люди иногда на заемных деньгах начинают быстро-быстро работать, и это их подстегивает, знаю такие случаи, к сожалению, в жизни, хотя вы абсолютно правы, я с вами полностью согласна. И, конечно же, заемные средства инвестировать – это очень-очень большой риск. Поэтому лучше всего, чтобы займов при этом не было. И когда мы занимаем и вообще находимся в заемных средствах, то, соответственно, как говорят психологи, значит, ваш фокус внимания не туда направлен. Это очень важно. Поэтому, конечно, смотрите, желательно, чтобы все-таки вы инвестировали, не занимая никаких дополнительных средств. Ну, давайте тогда будем писать. Значит, по каким правилам, да, какие основные правила финансовой грамотности? Давайте будем фиксировать их. Значит, первое правило – вести постоянный учет доходов и расходов, планировать бюджет, то есть это называется планирование бюджета, когда мы начинаем записывать свои финансы, сколько и куда мы потратили, сколько денег мы получили, и постоянно анализируем эту информацию, потому что, когда мы ее анализируем, когда мы смотрим по итогам месяца, что у нас получилось, мы можем совершенно спокойно корректировать свой бюджет. А корректируя свой бюджет, мы смотрим, чтобы у нас доходы всегда были больше, чем расходы. И мы уже тогда не будем бессознательно, так скажем, тратить и использовать какие-то заемные средства. Создавать подушку безопасности. Это очень важный момент, то есть это резервный фонд. И на самом деле это те деньги, которые обязательно лежат у человека как такое спокойствие для себя, это именно и называется подушкой безопасности, как резервный фонд создается, знаете, да? То есть на самом деле лучше всего финансисты говорят, что вы берете свою зарплату, которую сейчас вы получаете, и ее, значит, фиксируете, откладывая все время, накапливаете таким образом, чтобы у вас было полгода спокойной жизни без каких-либо напряжений то есть вы полгода можете совершенно спокойно в спокойном режиме жить если с вами что-то произошло уволились с работы или вы поменяли работу или допустим какое-то сокращение или какие-то еще моменты то есть вот чтобы у вас вот эта подушка безопасности была накопленной создать такую подушку безопасности и они побеспокоятся и здесь важный момент заключается в том что чтобы эти деньги не лежали где-то у вас под подушкой потому что их можно легко вытащить из той же тумбочки да? поэтому чтобы они лежали у вас под процентами работали но при этом были не в таком легком доступе чтобы их нельзя было потратить. И, значит, инвестировать, то есть распределять деньги таким образом, чтобы они постоянно были в работе, постоянно приносили вам небольшой хотя бы но доход. То есть для этого, кстати, вот для создания подушки безопасности у нас работает стейкинг, и это очень удобный инструмент. С одной стороны в бинаре стейкинг, да, то есть с одной стороны ты можешь всегда снять эти деньги, с другой стороны ты понимаешь, что ты их удерживаешь на кошельке, и они тебе постоянно приносят дополнительный доход. Еще одно очень важное правило – составляйте списки своих покупок. То есть список покупок на месяц, на неделю и на день. Это поможет вам избежать лишних трат. И я вам здесь напомню, что очень важно, работают маркетологи, и огромное количество денег тратится на рекламу. Для примера, 2019 год был подсчет рекламных, рекламных денег реклам денег на которые потрачены на рекламу в мире и составила это 625 миллиардов долларов на самом деле огромная цифра поэтому представьте когда мы заходим везде да и в метро и в магазинах и на улицах у нас все время нас сопровождает реклама. Это именно то, чтобы мы купили дополнительно, взяли там две штуки, а не одну, взяли три штуки, там, третья в подарок и так далее, и так далее. Вот таким образом работает этот рынок. Поэтому, если вы будете заранее составлять списки покупок, то, что вам необходимо – то вы как раз э, избежите, уберете для себя вот это и будете пользоваться вот этим правилом, э, который необходим для финансовой грамотности. Конечно же, очень важно внедрять новые инструменты, так чтобы вы не просто их слышали, но еще и знали и умели ими пользоваться. И... Э, Естественно, мы говорим о том, что брать деньги в долг без какой-то особой нужды, это всегда достаточно плохо сказывается на распределении финансов, и это не идет в плюс, а идет в сильный минус. Значит, сосредоточьте внимание на том, чтобы вы думали о заработке, а не о том, что нужно отдать, кому-то отдать. То есть, понимаете, вот этот вот фокус внимания, он всегда очень важен. То есть я думаю о том, чтобы больше заработать деньг, денег. Да? Вот этот момент, и сосредотачиваюсь на том, чтобы ко мне пришло как можно больше денег. А когда я сосредотачиваюсь на том, что мне нужно отдать кому-то, вернуть какой-то долг, что-то такое сделать, да, то у меня фокус внимания поворачивается на то, чтобы отдать, а не на то, чтобы получить дополнительно. То есть наша задача настроиться на больший, как можно больший заработок. Ну и постоянно повышать свою эффективность, это имеется в виду, что вы все время смотрите и... Учитесь, новые инструменты прорабатываете, то есть вы все время сосредоточены на то, чтобы у вас прирастали ваши финансовые ваши финансовые активы. Посмотрим дальше. Скажите, пожалуйста, с чего начать и как повысить финансовую грамотность? Кто об этом задумывался? Вот какие первые шаги нужно сделать? Давайте об этом вместе поговорим, почему я задаю этот вопрос и почему этот вопрос нам важен с вами, потому что на самом деле никто не рождается в какой бы богатой семье вы не родились, может быть у, у миллионеров, но при этом никто с рождения не обладает вот этой финансовой грамотностью, поэтому, конечно же, всему нужно учиться и Здесь, пожалуйста, открою вам очень важные секреты. Пожалуйста, напишите, как и что здесь нужно сделать, то есть с чего начать. Может быть, в нашем проекте есть какие-то интересные вещи. Ну-ка, ну-ка, давайте-ка изучить информацию, куда инвестировать. Конечно, изучить информацию, куда инвестировать. Ну-ка, еще какие моменты? Давайте, давайте еще что-то такое придумаем. Кто что думает, как с чего начинаем-то? Ну-ка, какие еще есть варианты? Начало. потому что вроде как говорим-говорим, правила понятные, а с чего начинать-то будем? Как финансовую грамотность будем поднимать? для себя. Ну-ка, что еще у нас важного приходит? Не вижу ответов. Что-то молчат у нас. <laughs> Давайте, говорите, что для вас важного для начала. Может быть, как вы конкретно поступаете? Ну, поделитесь информацией. То есть, что для вас вот это вот самое начало? А, Лена, так, фиксировать финансы, пройти обучение. Конечно, здорово. А вот куда инвестировать? Лена, куда инвестировать? Как бы вы поступили? Фиксировать финансы? Книги. Книги. Ну, в книге, э, в книгах, конечно, естественно, основная, так сказать, мысли основные заложены. Проработать страх. Страх какой? Страх больших денег или страх, страх чего проработать? Или э, страх э, инвестиционный? То есть какой конкретно страх прорабатываем? Здесь на самом деле много нюансов. И вот сразу начинать страх прорабатывать. То есть мы же какие-то вещи потихонечку вводим, да? В том числе и постепенно прорабатываем страх. А знаете, книг на самом деле связанных купить побольше веков. Отлично, купить веков побольше по сегодняшнему курсу. Здорово, молодец, Аня, отлично вообще, потому что э, войти в бинар, э, ну я почему-то считала, что все уже в бинаре. Кто еще не в бинаре, вы что, давайте в бинар срочно заходим, это же такой интересный инструмент у нас, причем новейший инструмент нашего сообщества, и я думала, все уже там. А скажите, пожалуйста, вы веки будете прикупать по сегодняшнему курсу? А что будете покупать за веки? Ну-ка, ну-ка, кто знает, что за веки будем покупать? Рассказывайте. Рассказывайте, что будем покупать за веки. Ну ладно, теперь ячейки, услуги прекрасно не сливать ра. Ну, да, хорошо, хорошо. Ага, стейкинг, я тоже отправляю в стейкинг 10.90, прекрасный вариант. И в стейкинг в бинар отправляем, и в стейкинг в 10.90 отправляем. Угу. Ну что ж, отлично, поехали дальше. Значит, тогда смотрим. Первое, что... Ну, давайте я вам вначале секрет раскрою. Веки мы покупаем для чего? Для того, чтобы... То есть, вот смотрите, кто веками уже затарился, хорошо, на них можно купить ФСТ. Я открываю вам секрет. Очень важно, фиксируйте. И смотрим дальше. Взгляд на финансы. Значит, что предлагаю сделать первым шагом для себя? Предлагаю провести аудит своих финансов. Как это делается? Мы первым делом, то есть, как я сказала, составляем вот эту табличку. Делаем дебет и делаем кредит. То есть, что мы получили и что мы потратили. То есть, и это все записываем. И чтобы, что такое аудит? То есть, ну, представляете, да, знаете, вы все это прописываете и все статьи расходов обрабатываете. Вы смотрите, туда ли я трачу, когда я потратил, сколько я потратил, а мог ли я по-другому поступить и уже, соответственно, не 10% потратить на инвестиции, а, допустим, 20%, потому что у меня... Лишние расходы. Именно для этого делается аудит своих финансов. То есть скажите, пожалуйста, напишите, кто ведет свои таблички, кто ведет свои финансы, прям вот контролирует свои финансы. То есть, может быть, кто-то ведет это в Гугле, кто-то на компьютере, кто-то на телефоне, кто-то, значит, в Excel, кто-то, может быть, на листочке или там в блокнотике есть люди, кто ведет свои финансы. Может быть, кстати, банковские системы все предлагают: Ну вот, я им не доверяю, я лучше сама буду свои финансы вести, нежели банковским этим программам доверять. Как у вас? Напишите, пожалуйста. Значит, провести аудит своих финансов. И сразу же найти дополнительные средства. Так, так, так, периодически. Ага. Удобно в Гугле, очень удобно вести финансовую табличку в Гугле, вообще великолепно. Угу. Пишу, что надо купить крупное, планирую бюджет. Здорово. Здорово. И вот теперь, значит, чтобы спланировать бюджет, то есть вы еще проведите аудит, и вы прямо найдете просто статьи э, расходов, которые вы можете каким-то образом поменять, сократить, взять оттуда деньги и э, закупить веки, а на веки закупить ФСТ, кстати. Значит, э, веду, но ну, нерегулярно. Да, понятно. Значит, я все-таки предлагаю это сделать регулярно, вот у меня прямо четко совершенно прописаны вот эти таблички, я уже очень давно просто это делаю, поэтому понимаю, насколько это важно и вижу в этом очень сильную выгоду, потому что всегда могу проанализировать месяц и всегда могу составить для себя бюджет на следующий месяц. И э, еще такой момент, то есть, когда мы начинаем это делать, то как раз-таки мы и начинаем менять свой взгляд на расходы и доходы. Мы смотрим очень внимательно, что мне можно сделать таким образом, чтобы мои расходы увеличились. То есть, э, и, э, соответственно, я уже смотрю, ой, вернее, расход, доходы, я смотрю уже совершенно четко, чтобы мои доходы превышали расходы. Потому что здесь еще и возникает еще одно очень важное правило, очень важная ситуация, когда мы смотрим на теорию денег, на финансовый рынок. Мы анализируем это все в целом, то есть начинаем с себя, начинаем с маленького, начинаем с, аудиту, с аудита и потом переходим вот этим к глобальным вещам, когда мы уже совершенно спокойно ориентируемся в финансовых рынках начинается у нас а, по-другому работать мышление, потому что мы уже смотрим в целом, а, смотрим, как вообще а, развивается криптовалютный рынок. А, мы, значит, анализируем это и а, уже можем совершенно спокойно вкладывать, вкладывать больше денег в это направление, потому что а, деньги... Криптовалюта, вот настолько идет развитие криптовалютного рынка, что на сегодняшний момент нужно на него не просто обратить внимание, а пристальное внимание и сильно хорошо изучить его внедрить такой навык серьезный, как дисциплина. Это как раз-таки вот для тех, кто ведет свою таблички, но ведет не совсем регулярно. А дисциплина вам поможет, чтобы это было регулярно. Лучше, конечно, каждый день. Почему каждый день? Потому что сколько раз себя ловила на том, что если вечером не записала финансы куда потрачено потом значит на следующий день начинаю восстанавливать и где-то что-то ускользнуло а потом ой точно еще вот это не записала ой вот это еще не записала даже когда рассчитываешься карточкой вроде как это все на телефоне вроде как у тебя все это зафиксировано но там же сокращенно все написано смотришь и не понимаешь куда потратил поэтому вот дисциплина это очень важный такой момент, когда ты смотришь и все абсолютно фиксируешь, записываешь. Вы согласны со мной? Как вы думаете? Как у вас это происходит? И здесь же, соответственно, баланс карт, особенно нас очень сильно привлекают кредитные карты, причем их такое количество, в последнее время сильно идет реклама и 110 дней, и 120 дней без всяких процентов, и, пожалуйста, заходите, когда начинаешь анализировать, то там то не разрешают переводить, то не разрешают снимать, то еще какие-нибудь вещи то есть не так все это, конечно, просто, как идет реклама, но вот э, здесь важен контроль баланса всех карточек своих, чтобы не получалось так, что э, наличные деньги еще как-то контролируются, а деньги на карте мы надеемся только на то, что нам приходит смс на телефон и все, а потом начинаем это все э, судорожно собирать в кучу. И, значит, вот здесь я хочу привести статистические данные, потому что более 80% людей тратят зарплату и позволяют себе покупать буквально все, что захотели в данный момент, то есть не задумываясь. И только 20% обдумывают и взвешивают свои, свои траты. И поскольку мы здесь все с вами собрались сегодня, я думаю, что это те самые 20%, относимся к тем самым 20%, которые совершенно внимательно изучают, хотят изучить или хотят внедрить. То есть на пути или уже делают взвешенно свои траты и взвешенно обращаются к своим финансам. И это все, и это все именно для того, чтобы э, через какое-то количество времени вы э, ушли на пассивный доход и совершенно спокойно начали жить в свое удовольствие. Кто хочет, напишите, пожалуйста, плюсики. Кто хочет жить в свое удовольствие, зарабатывая э, большие деньги на пассивном доходе. Отлично. Ура! Есть такие люди в нашем чате, кто хочет. Спокойно, совершенно, на пассивном доходе жить. Ура! Есть! К нам присоединяются. Отлично! Пойдем дальше. Значит, скажите, пожалуйста, еще давайте плюсики поставим. Все ли понятно? Есть ли вопросы, как провести аудит своих финансов? Угу. Хорошо. Значит, готовы с этого начать, если у кого-то еще не ведутся таблички? Угу. Хорошо. Значит, все здорово, пошли дальше. Скажите, пожалуйста, кто что-то слышал о законах денег? Что это такое? Какие законы денег вы знаете? Что это? Почему мы вообще об этом говорим? Почему мы говорим о каких-то законах денег? Что за законы такие? Мы, кстати, с вами разбирали уже как-то в зарядке, я очень много уделяла внимания законам денег, потому что деньги на самом деле, они почему-то в одном кармане есть, а в другом кармане нет. Кто-то, значит, достаточно легко с ними обращается, и говорит, да, деньги есть всегда, и вообще это не проблема. А для кого-то это прямо самая настоящая проблема бывает. И вот э, говоришь, ну что, давай инвестировать, э, такая прекрасная компания, все, столько много инструментов, давай инвестировать, а у меня нет денег. А как это у тебя нет денег? Ты, что такое происходит? Ну вот так вот живу там от зарплаты до зарплаты. Слышали же такие вещи, да, наверное? Я думаю, в вашем окружении есть такие люди, скорее всего. Поэтому, может быть, эти люди не знают, что такое законы денег. Как вы думаете, что скажете по этому поводу? Как вы с законами денег взаимодействуете? Может быть, какой-то самый главный из них напишете? Потому что, в принципе, вот я смотрю, что чат у нас откликается, и мы, значит, все на самом деле хотим нормально. Ага, не поняла, на английском языке написали, клавиатуру поменяйте. Андрей, непонятно, что написали. Значит, смотрим. Смотрим что? Угу. Да, да, да, да, да, значит, тот, кто мудро вкладывает и откладывает, конечно, конечно, то есть мы э, стараемся, чтобы у нас все было э, очень грамотно, мы, конечно же, инвестируем и деньги делают деньги, я в этом абсолютно с вами согласна полностью, и что деньги должны работать, это все относится к законам денег, но деньги же что-то любят, то есть что-то такое э, происходит для них важное, что почему-то деньги в одном кармане есть, а в другом кармане нету, от чего это зависит, что, что такое деньги, тогда скажем, это у нас какой-то эквивалент или что? Деньги любят счет. Отлично. Вот это э, точно очень хорошее правило для денег. Деньги любят счет. Есть такой момент. Ага. Э, не бери в долг. Не бери в долг. Это точно. Берешь чужое, отдаешь свое. Прямо кровные денежки отдаешь. Это вообще очень хороший инструмент, когда деньги любят счет, это вообще великолепно. Это энергия, ура, вот с этого мы с вами начнем. Это энергия и свобода. Итак, пишем законы денег и фиксируем все законы денег, потому что деньги – это не богатство и не количество купюр, это просто возможности. Это возможности, которые нас окружают. Ага, любят, когда их принимают, да, и они к следующему человеку. Да, да, конечно же, конечно. Значит, деньги ⁇ это энергия. Именно поэтому они легко перетекают из магазинов в базы там. Допустим, закупки товаров, с баз в магазины, в продукты, в какие-то вещи, в наши карманы, из наших карманов мы меняем их на вещи, мы получаем зарплату и так далее. То есть деньги – это энергия, это движение. Да? Деньги находятся внутри нас. И не надо их искать на стороне. То есть деньги – это наши таланты, это наши возможности, это наши желания в том числе. Потому что если мы не хотим что-либо поменять в своей жизни, то ничего не меняется. Если мы себя не чувствуем э, человеком, который привлекает деньги, который талантлив, а мы все талантливы чем-то, каждый человек уникален по-своему, каждый человек талантлив, и вот этот вот, вот это талант свой, прежде всего, вы его, как только поднимаете, то он, он внутри нас, он сразу нам приносит деньги. Деньги любят счет, вы уже сказали об этом. Деньги – это, конечно же, договоренности между людьми, потому что мы заключаем контракты, мы, мы ведем переговоры, мы общаемся, мы продаем свои услуги. То есть это все договоренности между людьми. Эти договоренности переходят в деньги. То есть вот все очень на самом деле просто. Есть у нас закон баланса, и про него нельзя забывать, потому что чем мы больше тратим, тем мы больше получаем. Но при этом, когда мы тратим с сожалением, то тогда мы не получаем больше. А когда мы тратим с радостью, мы, допустим, для кого-то покупаем подарок с радостью. Мы тратим на э, закупки там чего? Допустим, там для детей, для себя. И мы тратим с радостью. И это нам возмещается точно так же. То есть чем больше тратишь, тем больше получаешь. И здесь, конечно же, нужно понимать, что никто нам не блокирует деньги, деньги внутри нас, и э, только мы можем блокировать сами для себя, это наши внутренние какие-то ограничения, наше внутреннее какое-то, может быть, несогласие с самим собой. Да, Вот это вот э, момент, который нам нужно помнить, и еще очень важно, что деньги к нам приходят под задачи, конкретные задачи, и если мы их не ставим, вот этот вот момент никто не написал, то есть деньги нужно обозначить, подо что мне нужны деньги, для чего мне нужны деньги, <какую>, какую я ставлю цель для этих денег, потому что просто так... Мне нужны деньги. А куда тебе нужны деньги? А зачем тебе нужны деньги? Вот это всегда для себя нужно фиксировать. То есть деньги приходят под задачи. И еще такой нюанс, когда мы фиксируем, просто фиксируемся на цифрах на каких-то. И не фиксируемся на чувстве удовлетворенности от того, что нам приходят вот эти возможности. что у нас не просто денег много, каких-то цифр много, а у нас много ощущения радости, ощущения того, что мы можем легко себя чувствовать, приобретать что-то новое, куда-то ездить и так далее. И, конечно же, деньги любят тех людей, которые их любят, и тех людей, которые настроены на служение людям, вот это законы денег, которые зафиксируйте для себя, они очень важны, и каждая из них лучше вдуматься прямо, что это для вас. И еще, значит, когда мы говорим, что деньги что-то любят, и деньги любят тех, кто их любит, то мы тогда должны учесть несколько моментов. Значит, конечно же, деньги любят чистоту. Как ни странно, пространство, мы освобождаем пространство, освобождаем, убираем ненужное, и к нам приходит нужное. И я думаю, что вы все с этим сталкивались, я думаю, что вы все это помните и знаете. Скажите, у вас было такое, когда ты убираешь старое, ненужное, грязное, и тебе раз, как по волшебству, что-то получается, или что-то подарили новое, или что-то удалось купить, приобрести там интересное что-то. Скажите, было у кого-то такое? Вот э, даже вообразили себе вот это вот, представили, и э, это произошло. Было такое, то есть закон пустоты. Деньги на самом деле приходят на то, чтобы э, все было чисто, красиво, э, и убрать вот это старое, ненужное. И деньги э, притягиваются тогда, когда мы благодарим за то, что у нас уже есть. Вот с этим кто-то э, сталкивался? Было такое. То есть, когда ты понимаешь, что у тебя на самом деле э, достаточно всего, и ты благодаришь за то, что у тебя есть, тогда тебе приходит еще больше. Очень э, здесь э, интересный нюанс э, – доводить дела до конца. Скажите, а, у, а с это, это что-то было такое у кого-то? Вот я считаю, это вообще очень важно для денег, чтобы доводить дела до конца. Кто-то что-то пишет, давайте пишите, говорите, как у вас. Значит, и дела до конца доводить, это прям вообще серьезная вещь. Угу, хорошо. Ну, поехали дальше. Конечно же, гасим долги и прощаем людей, прощаем то, что у нас, допустим, что-то есть такого, ну, не совсем приятного, то есть кто-то нам должен, кому-то мы должны. Может быть такое. Прощаем. И основные правила взаимодействия с финансами. Скажите, пожалуйста, что запомнилось вам? И что будете применять? Есть какие-то моменты? То, что мы с вами сегодня поговорили. Скажите, пожалуйста, что будете применять и что вам запомнилось. Пишите, пишите, жду. Ну и я в этот момент, пока вы пишете, что вам запомнилось, я вам скажу несколько важных шагов. Взаимодействие с финансами. Это прежде всего работа с мышлением, и это было уже в чате сказано. Планировать бюджет запомнили. Хорошо, здорово. Значит, работа с мышлением, она убирает негативные блоки и выстраивает ваши установки на положительные вещи. Ага, хорошо, контролировать расходы будете регулярно. Здорово. Здорово. Значит, работаем с мышлением, формируем привычки и убеждения миллионеров. И, соответственно, внедряем финансовую грамотность. То есть здесь мы ценим, приумножаем свои деньги, дисциплина, отлично, ведем учет финансов. Ведем учет финансов, стараемся так, чтобы наши доходы были больше, чем расходы. Применяем законы денег. Кто будет применять законы денег? И повышаем финансовую грамотность. Пишем, что еще запомнилось. Что мне хочется вам сказать самого главного? Это то, что обратите, пожалуйста, внимание на... Закон биоэнергетики, куда внимание, туда энергия. Помните, пожалуйста, что самое главное, когда мы настраиваемся на зарабатывание, на приумножение, на преувеличение наших финансов, то они у нас начинают увеличиваться, а не на то, чтобы кому-то чего-то там раздавать потому что долги – это показатель того, что человек движется не туда. И, значит, смотрим на финансовую грамотность как на определенный алгоритм, который вам поможет достичь успеха. Соответственно, как уже здесь видно, да, то есть пишите из чата, мы составляем себе таким образом свою работу, что ведем, ведем финансы, применяем дисциплину, чтобы это было постоянно. Ну и, соответственно, приумножаем, приумножаем свои финансы. Что еще запомнилось? Что еще запомнилось? Говорите. Говорите, что еще у вас, так сказать, запечатлелось. Деньги, да, деньги приходят под определенные задачи, поэтому прежде всего мне хочется, чтобы вы, конечно же, зафиксировали для себя, что вы конкретно хотите прикупить за эти деньги. То есть в связи с этим, вот, допустим, тот инструмент, который называется у нас Век Авто, и мы конкретно положили деньги под машину. Здесь все понятно а вот все остальное прям прописывайте, зачем я зашел в бинар, чего я хочу получить от этих денег и так далее, потому что деньги приходят под задачи, и у вас будет еще больше преувеличивать, увеличиваться ваш капитал. Ну что ж, ага. да, да, значит, скажите, пожалуйста, полезна ли была информация? Что еще вы зафиксировали для себя? Я смотрю, что много пишете. Здорово. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. А, насколько было полезно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Что интересного? Увидели, услышали? Нового? Угу. Я вас благодарю. Все, в принципе, мы с вами проговорили. Основные такие вещи, ну, самые-самые важные, на которых э, стоит зафиксироваться, чтобы уже э, можно было идти дальше. Отлично, отлично, все здорово. Ну, все, я вас благодарю, спасибо большое. Всего удачного вам вечера и э, хорошо завершить э, с положительным успехом сегодняшний день, чтобы мы могли еще приумножить, приумножить наши веки и увеличить количество стейкингов у себя на программах. Всего доброго, хорошего вечера!